Сорт острого перца, Каролина Риппер, карамель. Это знаменитый сорт. Посмотрите, ребята, как вот именно карамелька вяжется. Смотрите, какое количество перца здесь, гляньте. Просто супер, просто. Смотрите, сколько я держу в руках. Смотрите, какие хлопцы хвостатые, красивые. Он с такими хвостиками. Вообще, бесподобный сорт, ребята. Просто это карамелька, шоколадная, Каролина Риппер. Это сверхвысокоурожайные сорта. Просто бесподобный. Смотрите сколько. Созревает он от зеленого светло-зеленого цвета. Потом становится такой вот с переходом на карамель. И в конце уже карамельного цвета. Это перец состротой от 1 миллиона, то есть 1 двести до 2 миллионов Это сверхурожайные сорта, ребята. Советую вам такой перчик у себя. Смотрите, он компактный. Смотрите на его высоту. Высота здесь вообще мини... миниатюрная. Высота такого перчика, может быть, если, примерно, будете выращивать в горшке, будет от 70 сантиметров. И посмотрите, какое количество плодов у него. Это я вот так держу, как бы, ну не могу вам показать полностью все. Вот, смотрите. Он вяжет прямо пачками. Пачками вяжет. Видите, как он, интересно, созревает. Раз с верхушки начинается... Коричневое пятнышко, потом оно расходится, расходится. И становится такой вот красавец. Срок созревания у него от 120 дней. Сегодня у нас 10 октября. Ему еще и досталось от морозов. Он листья кое-где прихватило. Вот он у меня подогровало окно под сеточкой. Была куча морозов. Около 9 штук. Ну, перчик выжил. А такие вот красавцы, ребята. Смотрите, какие хвостатые. Разве это не красавец? Оцените. Я советую всем выращивать такой перчик у себя дома. На подоконнике. Может, в открытом грунте. Он во много раз урожайнее, чем красная версия. Смотрите, красовец какой. Вот тут, не говорят, дители у нас не дремлят. Вот видите, листовертка. Вот уже уже это самое, уже гусеница Да, конечно, этому перчику Доставалось и от совки Совка тоже хорошо попортила его И все равно, ребята, посмотрите Сколько осталось плодов Плодов просто, просто, ребята, супер Это, ребята Просто супер урожайный сорт Карамель, шоколад Просто супер-супер Я же говорю, что они во много раз Урожайнее, чем красный И невероятно острые вот такие вот красавцы. Вот кустик, смотрите, какой он плотный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.